Здравствуйте! Когда мы попадаем в какое-то медицинское учреждение, то нам хочется внимания, чтобы нас выслушали и поняли. Вот в швейцарской университетской клинике вы не останетесь без внимания. Трудно выделить, наверное, кого-то. Весь персонал очень добрые, хорошие, отзывчивые люди. Большое-огромное спасибо Пучкову, Константину Викторовичу и его э, слаженному персоналу, здоровью и чтобы у них все было хорошо.